Намасте, дорогие друзья, здравствуйте! С вами снова я, Ирина Савельева, преподаватель йоги школы Амрита, и со мной моя юная, замечательная помощница Ариночка Михайлова. Сегодня мы покажем вам Другие позы, которые не связаны с балансами, но которые несколько по-другому работают с нашим телом. Опять же, еще раз хочу повторить, что все асаны, которые мы вам показываем, доступны для каждого человека. При условии небольшой практики вы сможете выполнять эти асаны, которые очень положительно работают и с вашим телом, и с вашим организмом, и с вашим сознанием. Сегодня покажем вам боковое вытяжение. Для того, чтобы начать делать боковое вытяжение, вам необходимо сделать в обязательном порядке разминку Обязательно должны сделать либо суставную гимнастику, либо суфийское окружение, которое мы показывали вам в одном из наших видео После того, как вы сделали эту разминку, начинаем, приступаем к практике вытяжения боковой поверхности тела Итак, для того, чтобы начать, поднимаем вверх руку Вытягиваемся максимально возможно, натягиваем все мышцы бока, делаем вдох, затем опираясь левой рукой на пол, на выдохе наклоняемся как можно ниже и стараемся вытянуться рукой как можно дальше и почувствовать вытяжение от подвздошных костей таза. Тянемся, тянемся, тянемся, тянемся. Мы не расслаблены в этой позе. Посмотрите. Алина постоянно вытягивает руку, как будто бы старается достать невидимую стену, расположенную сбоку от тела. Максимальное вытяжение. Это вытяжение мы выдерживаем в течение одной минуты. Дышим ровно, спокойно, расслабленным животом. Будет очень хорошо, если вы закроете глаза и направите взгляд в межбровье. Успокойтесь и будете наблюдать за своим дыханием. Будете наблюдать, как вдох переходит в выдох, а выдох во вдох, создавая внутреннюю тишину. Когда пройдет минута, сделайте вдох и очень медленно поднимитесь. Обязательно внимательно наблюдайте свое тело. В йоге нельзя делать чрезмерных усилий. Обязательно вы должны находиться в зоне комфорта. Лишь небольшое напряжение тела, допустим, в йоге. После того, как вы сделали наклон в одну сторону, начинаем делать наклон в другую. Вытягиваемся вверх максимально возможно, тянемся всем телом и с выдохом, продолжаем вытягиваться, закрываем глаза и направляем внимание на растягиваемую часть тела на левый бок. Продолжаем усилие на вытяжение, расслабляем живот и спокойно дышим. Как вы помните, в асанах йоги мы применяем, на, мы применяем внутреннюю улыбку. И обязательно, выполняя каждую асану, независимо от того, будет это баланс или вытяжение, мы стараемся удерживать эту внутреннюю улыбку, которая усиливает воздействие асаны на тело. Прошла минута, со вдохом медленно поднимаемся и на выдохе расслабимся. После этого необходимо сложить руки вот таким образом, лодочкой, и положить их вниз живота. Закрыть глаза и еще несколько секунд побыть внутри себя, внутри своего тела. Ручки расслаблены. Угу. Как видите, Алина с удовольствием выполняет йогу. Видите, какое блаженство на ее лице. Йога доставляет очень большое удовольствие, наслаждение и детям, и взрослым. После этого открываем глаза и либо продолжаем практику йоги, либо на этом можете закончить. Но тем не менее, даже выполняя одну асану в день, вы получите очень высокие результаты для вашего тела. Мы благодарим вас за внимание, благодарим вас за то, что вы были с нами. До новой встречи и, как всегда, намасте.